Так, ну, условно переходим в рубрику Новости. Вот, если что-то не договорил, может быть, потом всплывет. Ну, во всяком случае, ловите образы. Ну, про пролистывание, это работает. Что а, еще да. раз затянуть. А а, нет, да, да. Инфиф... Поэтому, этот самый, обращайте внимание. В реальной эта жизни будет э, вас пытаться, да, дернуть на то, чтобы вы пролистнули реальности, да, но пролистнули реальности в сторону негатива. Поэтому старайтесь это все дело отслеживать. Для чего вам вот это вот, да кубышка дана. Вот. И вот это в центре там это клубья, колобья тела, да, что там говорят там. Главная какая-то чакра. вот Это как раз и есть вот этот центр вашего этого самого. То есть надо проверять. Да, хотя бы на здравой логике проверять. Да? Ну вот мы дали вам да, вехи на пути к просветлению, вот эти аксиомы. да вот Проверяйте все это дело. Да? И не нужно соглашаться ни в коем случае на всевозможный разводняк. Ну, предположим, да вам сновидение сновидении осознанном или не особо осознанном, да, вот, как я вот сегодня эту подсказку говорю, да, будет вам предложена какая-то ситуация, которую вы считаете вот был критический какой-то момент ваш жизни, да, и вот вы сделали так вот, что вот хотелось бы исправить. Вот, так вот я вам предлагаю все-таки не заниматься вот этой хренью, отыгрывать то, что там вы в детстве там наступили на что-то случайно или влезли куда-то там, да, как в этой такой юмор был в советское время. О, папа, мама, я в комсомол вступил. Ну, блин, то ты в говно, то в комсомол. Вот, было такое, этот самый, да, антисоветщина э, в свое время, да. Вот, поэтому, опять же, если вы там случайно раздавили какую-то бабочку, и вот у вас детские такие там глюки до сих пор, не нужно это зацикливаться. Вы давайте все-таки стартуйте. Вот мы находимся вот сейчас вот в линейном времени, в состоянии здесь и сейчас. Вот, вот это вот, да. Вот с этого момента вы начинаете менять эту реальность пролистывать ее, да, как вот это который в девятом царстве, да, вроде как раз Миша напоминал, большие, большие вот, и а, листайте, бежал, бежал, да, бежал, да листайте да, вот эту реальность, ну, в сторону, не в топ, дело, что в сторону будущего, да, грядущего, а в сторону лучше, но опять же, не, не ковыряйтесь, вот достаточно этих великих таких, да, вот, пенсионер этот, Виктор Иваненко, который роется в прошлом, но вот видите, он как на гора выдает, он на гора выдает то, что, Э, он тот специалист, который показывает, что вот это нарисованное было прошлое. Мы много раз говорили на эту тему. А он досконально докапывается, да? Вот. О том, что там парусного флота не было, 19 века не было. Ну, то, собственно говоря, о чем мы говорили. Ну, мы говорили как бы, э, ну так, теоретически. Как бы теоретически не особо подгоняли под эту базу. А он ковыряется так более-менее основательно. И доказал все это дело, да? А перед этим вот эти срачи были там. Одесский этот был, этот самый... Э, Теска, да, на вот, который сейчас пропал куда-то. Скорее всего, наверное, уже в Канаду <ролит> рулит и педалит. Но не, не в этом суть, да. Вот. Не надо на этом зацикливаться. Не надо ковы ковыряться в сортах прошлого. Вот, мы однозначно сказали, что это такое, да? Ну, это можно даже назвать таким, как Трихлеба говорил, только это какой-то астральный временной ананиз. Да. Вот, поэтому, опять же... Мы не осуждаем вот этих вот исследователей типа Виктора Иваненко, на, напротив, даже очень хорошо, вот его такое предназначение, да, для того, чтобы он конкретно показал вот, на блюдечке. Потому что они все еще проснулись, не все еще, даже да. проснулись, про осознанность уже. Вот. А те, которые основательно уже проснулись, мы же в основном говорим для тех, которые так основательно уже с боку на бок переворачиваются, или даже так один глазик это открытый, ну типа нас, да, вот мы вот начинаем осознавать вот эту реальность, и с ужасом глаза все больше и больше открываются, елы-палы, как же нас обманывали, и пытаются по-прежнему обманывать. Ну а порой, когда так в горячке, так вот, это для тех, которые вообще, блин, как в танке, вот, ну спят вообще, вообще, их уже и за ноги таскают, и поливают из чайника, как в иронии судьбы, да, вот, все уже посмотрели или все готовитесь, ну, да? Вот. Ну нифига не хотят, да, порой так бывает, а так в принципе этот самый, вот эта вот реальность, в которой мы до сих пор пребываем, все норовят э, обманутывать, затянуть и оставить в этой реальности, ну выгодно, ну просто вот, вот эти вот да, энергетические такие балабасики, даже, даже самые продвинутые говорят, деньги это энергии. Вот, давайте обмениваться энергиями. Я вам расскажу эту самую, проведу лекцию, да, ну просто попизжу. Вот, а вы мне энергии. конкретно вот такой вот энергии. В бумажном вот, И они говорят, это взаимное взаимообмен, да. Ну, понимаете, а -а -а. это обман. Вот, самый натуральный обман. Вот сколько раз мы уже говорили, да, два корабля встречаются, предположим, в море, да. Из разных они материков плывут, да. Одни там для них ценность нарисованная цветная зеленая бумага, да, ценность, да, и вот они целые трюма таких везут. Вот. А у них, блин, вода закончилась, да, пить хочется, блин, а морскую воду не попьешь, да. И другой корабль плывет, а у них там ракушки Маури, ну, предположим, предположим, не особо там индустриально развитая, да, держава на этих островах людоедских, но тем не менее, вот у них ракушки аури. полный трюм, они везли куда-то там обмениваться на соседний остров, а вот шторм как-то закинул и встретились эти придурки, да, где-то там посреди Тихого океана. А у тех заканчивается, предположим, ну, чем они там питаются, да? Ну, не буду стебаться, что там, ну, лимоны, цел, цел, ну, а там... Вот. ну, да, предположим, вот закончилось это самое, и у них начинается цинга, да. Правильно, Ян говорит, да. И вот всего-то навсего, да. У этих полно вот этого, у этих полно вот этого. А взаимообмена у них не получается, потому что, как говорится, этот самый, да? Дебет-кредит не сходится. Да, разъемы разные, да, как вот в долгое время вот этих всех... Мобильниках. мобильниках, были разные разъемы даже по питанию, понимаете, ну, не, не втыкнешь и все, да, вот специально такая хренотень делалась, да, и вот все, и вот они встретились два корабля, те от жажды умирают, а те умирают от цинги, у тех трема, допустим, лимонами э, переполнены, да, а у других там, ну, они недавно выплыли, у них запас воды полно, да, ну, то есть можно было взаимно обменяться, взаимно, и те бы выжили, и эти, а, блин, вот капитальные корабли нет меняем только на ракушке Маури а тут только на эти самые на Долярики меняем все и подохли Понимаете? Вот. Причем это не работает, даже э, если бы у тех, у тех были золотые какие-то бубенчики. А почему? А потому что один капитан скажет, ты чё, а по моим бубенчикам вода стоит 5 бубенчиков, а ты мне по своим бубенчикам хочешь за три или там за, за 6 вернее, больше. Да? Не, не, не идет, это ж не честно. Хотя у обоих золотые будут эти монеты. Так что даже это не получится. Вот, даже если эти самые, да, если не существует у них этого уровня еще материализаторы, да, всего, ну, вот, получается, что вот это тот бред, обмен э, натурального продукта, это еще у Пушкина, да, когда простой продукт имеет, вспоминаем, до да, великого Пушкина, вот, а не вот это через посредством чего-то. Почему? Ну, как только появляется посредник, вот, это сразу равно можно поставить паразит. Почему? Даже если он с самыми благими намерениями, ну, там, купцов у нас рассказывают, что там, типа, в Древной Руси были купцы, они такие честные были, блин, причестные, Не такие подонки, как спекулянты, которых сажали в советское время, или те, которые сейчас успешные менеджеры, да? Попилы делают. Вот. До самой, блин, так сказать, верхней башни Кремля, ну, вот. Вот были причестны, понимаете, но дело в том, что вы понимаете, когда проходит много этого самого, вот бумага цветная резанная, да, и прочие эти самые, они имеют свойство прилипать. Вот есть такое, да, вот, причем можно почти каждого соблазнить, каждого, да, ну, представьте себе, да, проходят а вот эти, условно говоря, триллионы, триллионы проходят. Ну, что в этих вот триллионном этом потоке, ну, всего да, всего там, пару лямов каких-то, да, ну, просто прилипнет, да, ну, вот. Оно ж не заметит никто этот самый, а замечает, что высшая постать, ну и совесть, если она там ну, где-то. Причем даже если по-честному, типа по-честному перед собой, я вот эти деньги потрачу на лопату, которой я эти деньги буду грузить. Я ж блин, не себе. Потом эта лопата становится золотой, потом бриллиантовой. А потом бульдозер ну, да, бриллиантовой. Вот. А вот это по поводу этих э, перемещений. Да, видите, эти вот эти паразиты, мы о чем говорим, что это на, на материальном уровне. А на энергетическом нам, нас пытаются вот этих же держать в этом здесь и сейчас каким образом ностальгией да вот раньше как было хорошо и все вот туда здесь сидят вот на месте и прошлое уносятся старшие там поколения не да неважно те, те которые даже молодых эти того вот двухтысячных было хорошо чем сейчас на самом деле да вот но планка просто понижается вот и теперь кажется вот, и сидят, ностальгируют. Ну и друг, в другую сторону разброс. В будущем будет же лучше. Следующее поколение будет жить при, при, при коммунизме. 2024. Да все, вот сейчас будет, понимаешь. Сейчас мы этот самый, поделим гагол. Вот сейчас вот пару лет, сейчас все устакать. 10, час, 10 часов на царь, сказал. 10 царей на час. Сейчас вот все, сейчас, сейчас, сейчас тридцатый год, еще, сейчас, сейчас, сейчас это, мир сооружения 2106 или там какой-то, зал ну, короче. Ща, вот сейчас вот и все будет в будущем этом самом хорошо. И вот по поводу вот этого перелистывания, чтобы вас не затягивали опять же в прошлое в это менять что-то. Ой, вот сейчас я поменяю и блин, у меня душа будет просто будет у вас душа сп, спокойная. ну и свободная, да, возможно. А ничего-то не поменяется, вот. Это прошлое. Ну и не надо же это самое. Ну, вот, вот сейчас вот да, перелиснуться сразу в мир, где эти самые летающие э, эти машины, да? Как вот это все юморят? Почему в России дороги плохие, потому что будут летающие машины. И вот, вот все, вот все будет это самое. Нет, нужно здравый мир, который будет здесь и сейчас. Сейчас, вот, в этом настоящем. И машины пусть будут летающие. Причем об этом говорят. Летающие эти контейнеры. Э, не помню кто занимались лет уже 150 назад этим, блин, это уже все готово, это только надо разрешить бестопливный генератор, который будет подпитывать этот двигатель, который будет этот переносить. Будут и летающие машины, и репликаторы, Он в мы смотрели, Мехрана, и летающая эта капсула будет, которая будет создавать этот сам, все это будет здесь и сейчас. Только это нужно эту дорожку простроить этот мир выбрать именно в этом корешке книжки в этой страничку эту так.